Моя смерть из тех, что кладет твою руку между ладонью и шепчет, только не умирай. И вот здесь ты просто обязан сдохнуть, как трагикомик и самурай.